Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос начисления НДС в системе PIR. В системе PIR начислять НДС можно как на локальные сметы, так и на сводные сметы, то есть в проекте. При этом расчет НДС локальных сметов может проводиться двумя способами. Рассмотрим оба этих способа. Первый вариант расчета НДС в локальной смете с помощью строки концевика НДС. После того, как вы наберете расценки вашей нашей смете. Наверху мы переходим в закладочку «Концевик». И здесь можно выбрать шаблонный концевик начисления НДС. Для этого на панели инструментов нажимаем кнопку «Добавить концевик». И из готовых шаблонов мы можем выбрать шаблон «Только НДС для проектных работ». Если у вас в системе сохранен еще старый шаблон концевика с начислением НДС 18%, то это можно исправить прямо в смете. Мы меняем наименование строки, ставим 20%. Меняем значение константы. На 2, и после этого можно сохранить измененный концевик как новый шаблон. Для этого на панели инструментов мы нажимаем кнопку «Сохранить как». Задаем наименование нашего шаблона. проектных работ. Описание можно повторить. Нажимаю кнопку «Сохранить». Концевик с подобным наименованием уже существует. Это тот самый концевик с 18% НДС, который я добавила. Заменить его? Да, заменить. Теперь шаблон концевика со значением НДС 20% у нас сохранен в системе. И на все новые локальные сметы будет уже применяться этот шаблон. Когда мы применили с вами концевик локальной сметы, мы видим, что у нас стоимость сметы пересчиталась, НДС начислилась в выходной форме локальной сметы. А после таблицы затрат мы с вами будем видеть начисление НДС 20% в отдельной таблице для подготовки отчета форма 2К. Ну вот мы с вами видим таблицу затрат и внизу табличка концевик Начисление НДС 20%. Итого с НДС у нас с вами получилось 8 миллионов 325 тысяч 366 рублей. Такой способ расчета НДС в концевике привычен для пользователей сметных программ, но он имеет ряд минусов. Первый из этих минусов – это то, что в заголовке локальной сметы, когда мы с вами видим распределение стоимости по видам затрат, у нас вся стоимость сметы вместе с НДС относится на проектную работу. И в то же время отдельная сумма НДС не выделяется. Вторым минусом начисления к НДС в концевике можно назвать то, что при формировании сходной сметы – напряженные изыскательские работы. Локальная смета будет попадать у нее, опять же, с учетом стоимости НДС. То есть, как мы сейчас видим, в локальной смете технологические решения, стоимость и итого с НДС у нас установлены одинаковые суммы. Собственно, как и для всех предыдущих смет. И еще один минус. При формировании, например, сметы экспертиза в ее расчет будет попадать стоимость локальной сметы опять же с учетом НДС что является некорректным для расчета стоимости экспертизы вот обратите внимание открылась у меня смета экспертиза захожу в расчет выбираю а, для расчета локального смета технологические решения и здесь опять же я вижу стоимость с учетом НДС который был начислен в конце концевике такой расчет будет некорректным чтобы избежать всех перечисленных неудобств, мы как разработчики системы PIR предлагаем вам воспользоваться вторым способом расчета налога на добавленную стоимость инструментом начисления. Начисление расположены во вкладке «Система» в разделе «Начисления». И здесь по умолчанию у вас уже есть начисление типа НДС. При необходимости его можно открыть двойным щелчком и отредактировать, например, наименование или значение ну, в том случае, если ставка НДС, например, опять поменяется. В этом же разделе начисления по правой клавише мышки можно создать какое-то дополнительное начисление при необходимости. Если вы хотите, чтобы на все вновь созданные локальные сметы НДС у вас назначалась именно с помощью инструмента начисления можно сделать настройку локальных смет. Для этого следует зайти в пункт меню «Сервис», «Настройки» — «ЛС», закладочка «Расчет» и установить флаг «Автоматически добавлять начисления типа НДС». В этом случае на все вновь созданные локальные сметы начисление НДС будет добавляться автоматически. Но эта настройка не действует на уже существующие локальные сметы. И вот как мы видим, допустим, на тех же самых наших технологических решениях НДС не появился. Если мы откроем сейчас локальную смету технологические решения, то система PIR автоматически будет проверять наличие у этой сметы концевика и наличие в концевике строчки с наименованием НДС. Если такая строчка будет найдена, то при открытии сметы система выдаст запрос на то, чтобы автоматически назначить начисление НДС. При этом стоимость самой сметы и ее отображение в печатной форме не изменится. Допустим, согласимся. Обратите внимание, что сейчас у нас стоимость сметы составляет 8 325 366 рублей. Соглашаемся на начисление НДС. Смотрите, что у нас с вами произошло. Стоимость осталась прежней. В закладке заголовок мы с вами уже увидим, что стоимость проектных работ у нас с вами значится без учета стоимости НДС. А вот уже всего по смете идет с начислением НДС. НДС и НДС у нас выделено отдельной суммой в закладке заголовок. Если же мы перейдем в закладочку концевик, то в концевике «Строка». С наименованием НДС, автоматически у нас стала неактивной и она не печатается. Но при всем при этом, если мы зайдем в печатную форму смета, то мы увидим, что тем не менее НДС также продолжает печататься отдельной таблицей под таблицей затрат. Идет подготовка отчета форма 2П. Вот здесь обратите внимание, вот у нас опять же метовой без НДС, НДС 20% и всего по смете. Оставшиеся строчки концевика рекомендуется просто удалить. То есть мы можем здесь с чистой совестью очистить концевик. Никакие начисления нам более на эту смету не нужны. В заголовке. Начисление осталось. Если вы хотите посмотреть или откорректировать начисления, которые есть в локальной смете, то в закладочке заголовок есть отдельная вкладка «Начисления», где мы с вами видим как раз вот тот самый НДС 20%, который у нас начисляется на эту смету. Выйдем из этой локальной сметы, сохраним все сделанные изменения и вернемся к нашей проектной смете. В окне проектной сметы в закладке состав мы увидим, что по нашей локальной смете технологические решения, для которых мы сделали начисление НДС, у нас изменится отображение стоимостных показателей. Теперь в столбце стоимость мы будем видеть стоимость только проектных работ, а в столбце итого с НДС мы будем видеть стоимость сметы уже с начислением НДС. Та сумма НДС, которая у нас рассчиталась в локальной смете, с помощью начисления поднимется заголовок проекта и будет отображаться в строчке НДС. Но вернувшись к составу, мы увидим, что на всех других локальных сметах у нас с вами таких начислений не сделано. Выполнить их можно с помощью, например, групповых операций в окне проекта. Для этого выделяем все наши сметы. выделить и через групповые операции выберем пункт начисления назначить на выбранные сметы. Сохраняем проект, выбираем начисление НДС. И таким образом все наши локальные сметы, входящие в состав этой проектной сметы, преобразятся. Соответственно, в заголовок проекта у нас попадет общее начисление НДС, которые были выбраны из наших локальных смет. В том случае, если начисление НДС в локальных сметах нам не требуется, а требуется только общее начисление НДС в проекте, в этом случае мы с вами можем, опять же, выделив все наши сметы с помощью кнопки «Выделить все». Через групповые операции удалить начисление НДС в выбранных сметах. Вот сейчас все наши сметы будут рассчитаны без НДС. И далее в заголовке проекта мы можем точно также выбрать вкладку начисления и назначить НДС уже полностью на проект. Таким образом у нас с вами НДС будет назначаться на общую сумму проекта. Выходная форма сводной сметы. Точно так же НДС у нас с вами будет отображаться Отдельной таблицей под таблицей затрат. Для построения учета формы 1 И вот мы с вами видим отдельное начисление IDS. Мы с вами рассмотрели два способа расчета НДС в локальных следах и проектной смете. Как разработчики продукта системы напоминаю, что мы рекомендуем использовать именно второй способ начисления с помощью инструмента начисления НДС. С вами была Заботина Алла, отдел сопровождения компании Тастрин. Спасибо за внимание.